My name is... What? My, My, My, My, My, My, My, My, My name is... My name is... Tony. My name name Sadie Че молчишь? Мамка спит. Менялись. Артефакт доставлен. Защитите его. Боже, блять, я думал он на ФК, ебать. Пиздец. Этот а ты долбо ⁇ к еще, блять, не сдаемся. Доставьте артефакт. Блять, тупой мусор сидит э, где-то у патронов с дробовиком. Гоу плей, блять, сука. Ебать, конечно, мусора накидала в команду. не видит блять по центру экрана где кнопку сдаться народ f5 жмите Всё, против долбоящих остались, <звы> он на картах где-то будет ползать. <звы> Тебе Оникс нужен, чтобы в респе комфортнее сидеть. Кам, би. Победа. Так держать. Защитите контейнеры. Что там? Пати ноль три вы, Квантюбети. Вот он данный. Откуда стрельба да? где-то под бункером? вон сзади прёт за Что, тобой сзади поднимаются нет по моему нет вы где сейчас? победа! так держать! Отлично. Защитите контейнеры Инфа Привитые инфу, можно? Отличная работа! Защитите контейнеры! Блять, лоу хп, около корней. Хил, блять, хил. Нахуй ты с вообще играешь, у нас же порош. Ну, да, бежит низом. Да, Артефакт у нас. Народ, а как бабочкой махать в этой игре? Ну, это изи каточка. Поругал команду, и вот результат. Выиграли все раунды. Вот так вот, учитесь нахуй. Пишите комментарии, ставьте лайки там, подписывайтесь на канал.